Привет, друзья! Сегодня у нас очень интересная тема, так как мы будем рассматривать взаимодействие ленты принтов и глубины рынка. Слева на своих экранах вы видите два открытых окна Smart Tape, а справа вы видите глубину рынка, отображаемую индикатором Depth of Market. Также мы будем использовать индикатор DOM Levels для того, чтобы удобно визуализировать крупные лимитные ордера прямо на графике. Для примера мы рассмотрим биткоин к доллару, который торгуется на бирже BitMEX в криптоверсии платформы ATAS. Напомню, что в ленте принтов отображаются агрессивные маркет ордера, а в стакане заявок отображаются пассивные лимитные ордера, которые сводятся друг с другом. Задача агрессивных маркет-ордеров – двигать цену, а задача лимитных ордеров – останавливать цену. Когда трейдер анализирует крупные лимитные заявки при помощи индикатора DOM Levels, он видит, где на графике установлены ордера, которые впоследствии смогут остановить движение цены. Поток ордеров в ленте движется очень быстро и за ним в реальном времени достаточно тяжело наблюдать. Поэтому мы будем использовать две ленты принтов с двумя фильтрами для того, чтобы отсеять очень мелкие сделки и сфокусироваться на более крупных сделках, которые впоследствии могут двигать цену вверх или вниз. Также мы установили фильтр для индикатора DOM Levels, чтобы на графике отображались только уровни, где выставлено большое количество лимитных ордеров, которые могут впоследствии остановить движение цены. На графике вы видите скопление крупных лимитных ордеров на покупку ниже цены и скопление крупных лимитных ордеров на продажу выше цены. Эти уровни выделены сейчас на экране. Соответственно, при подходе цены к такому скоплению, нам нужно обратить внимание на ленту принтов и посмотреть, как реагируют на эти уровни покупатели и продавцы. Если внимательно посмотреть на график и на индикатор дом-levels, то мы можем заметить, что уровни можно условно разделить на две категории. Первая категория – это уровни с крупными лимитными заявками, которые на протяжении долгого времени остаются на графике и участники рынка не снимают крупные заявки. Вторая группа крупных лимитных ордеров являются краткосрочными и очень часто они появляются после пробоев или во время направленных трендовых движений, оказывая тем самым поддержку или сопротивление цене. Теперь давайте вернемся к ленте принтов. Очень важно понимать, что когда в рынок поступают крупные агрессивные ордера, цена должна реагировать на выход таких ордеров. Если вы видите, что в рынок поступают крупные пакеты маркет-ордеров на покупку и на продажу, но цена не реагирует и не двигается в сторону этих агрессивных ордеров, значит с обратной стороны цену удерживают лимитными ордерами. Поэтому когда цена будет тестировать уровни с большой ликвидностью, и мы будем смотреть на реакцию агрессивных ордеров в ленте принтов. Очень важно увидеть реакцию цены после выхода таких агрессивных маркет-ордеров. Также для подтверждения силы агрессивных покупателей необходимо увидеть пробой уровня дом-левелс красного цвета. Для подтверждения силы продавца нужно увидеть пробой уровня индикатора дом-левелс зеленого цвета. Итак, давайте попробуем все это совместить в одно целое и проанализируем происходящее на рынке. Мы видим скопление крупных лимитных ордеров на покупку и также мы видим, что цена уже один раз реагировала на эти скопления, завершив отскок. Сейчас цена снова подходит к уровню поддержки и мы видим, как в стакане начинают появляться крупные лимитные ордера на продажу, тем самым оказывая сопротивление росту цены. Котировку начинают зажимать в более узком диапазоне. И сейчас мы посмотрим, что происходит в ленте принтов на тесте зеленых уровней поддержек. Агрессивные продавцы пытаются дожать цену до теста уровня поддержки. Но в этот момент, обратите внимание, как в ленте появляются серия пакетов агрессивных покупателей. Для нас должно быть важно то, что цена после того, как агрессивные маркет-ордера на покупку появились в ленте, отскочила вверх, то есть реакция цены положительная, и лимитные ордера на продажу не держат котировку. Второй момент, на который стоит обратить внимание, это краткосрочный уровень поддержки индикатора Дом Level, который появился после того, как цена отскочила вверх. То есть цену пытаются поддержать лимитный покупатель. Происходит небольшая остановка, после чего появляется новая волна агрессивных маркет-покупателей и мы снова видим реакцию цены в виде движения вверх. После этого мы тестируем уровень сопротивления индикатора DOM Levels, и логично было бы увидеть в ленте принтов реакцию агрессивных маркет-продавцов, которые будут защищать свои позиции и сбивать цену вниз. Но после теста уровня сопротивления мы видим всего лишь несколько одиночных принтов на продажу и третью волну агрессивных маркет-покупателей, которые пробивают уровень сопротивления и закрепляются выше. На данный момент мы можем сказать, что на рынке появились признаки слабости продавца, который перестал держать котировку на тех уровнях, которые были обозначены им до этого. В то же время мы увидели хорошую реакцию от уровня поддержки и по ходу всего роста рынок постоянно поддерживает крупные лимитные заявки на покупку. После этого импульса в ленте принтов мы видим смену настроений. Покупки иссякают и в рынок заходят агрессивные маркет-ордера на продажу. Глядя на поток ордеров мы видим, как преобладают принты красного цвета над принтами зеленого цвета. Также мы видим реакцию цены в виде снижения после того, как продавец агрессивно начал продавливать рынок. После небольшой коррекции ситуация повторяется. Агрессивные маркет-продавцы исекают, появляются крупные пакеты агрессивных маркет-покупателей, и мы видим рост цены, который подтверждает эту агрессию. Также обратите внимание, как пробивается последний уровень красного цвета индикатора Dom Levels после чего рынок начинает поддерживать лимитные покупатели и это также отображено на графике в виде зеленых уровней индикатора DOM Levels. Явным признаком того, что покупатель контролирует цену является то, что все крупные уровни на продажу пробиваются ценой. После очередного импульса мы видим несколько уровней крупного лимитного продавца, которые были установлены задолго до того, как цена подошла к ним. Мы понимаем, что эти уровни могут оказаться не краткосрочными, а разворотными, поэтому стоит сосредоточиться на тесте такого уровня и посмотреть, что будет происходить в ленте принтов. Если этот уровень действительно интересен продавцу, то в ленте принтов мы должны увидеть реакцию агрессивного продавца, а также реакцию цены после выхода таких крупных продаж. Некоторое время мы видим борьбу покупателей и продавцов, то есть в ленте принтов нет явного перевеса в одну сторону, выходят как пакеты с покупками, так и с продажами, и цена стоит возле уровня, не пробивая его, но и без хорошего отскока. Через некоторое время продавец все-таки берет рынок под контроль, и вы видите, как лента принтов становится красного цвета. Этот поток агрессивных продаж приводит к импульсу вниз, и теперь мы понимаем, что продавец перехватил инициативу и перешел в коррекцию. Сейчас обратите внимание на две вещи. Первое. В рынке снова появляются агрессивные пакеты покупателей, но это не приводит к росту. То есть все покупки поглощаются примерно на тех же ценовых уровнях, где они и вышли. И второе, обратите внимание, как ниже цены появляется крупная лимитная заявка на покупку, и это может нам подсказать, что в будущем на этом уровне может произойти разворот, так как этот уровень может оказаться не только краткосрочным, но и разворотным. После того, как лимитный продавец сдержал поток покупателей, в ленте принтов снова начинает господствовать агрессивный продавец, и это приводит к еще одному импульсу в район поддержки зеленого цвета. Таким образом, анализируя рынок при достаточно мягких настройках и фильтрах индикатора DOM Levels, вы можете получать информацию о разных уровнях, которые могут сдерживать или пробитие которых будет указывать на преобладание одной из сторон. Давайте теперь посмотрим, что произойдет, если мы установим более жесткий фильтр в индикаторе DOM Levels. Во-первых, установив более жесткий фильтр индикатора DOM Levels, мы увидели на графике действительно сильный уровень, от которого стоило ожидать отскока. Также мы получили меньше шума на графике и мы можем сосредоточиться на тех уровнях, которые действительно могут дать разворот. Итак, давайте подведем итог. Зная принцип сведения ордеров и имея под рукой такие инструменты анализа, как лента принтов, индикатор дом-левелс, внутридневной трейдер сможет в режиме реального времени отслеживать действительно важные уровни, находить хорошие места для входа с минимальным риском, а также вовремя отслеживать те моменты, когда рынок переходит из под контроля покупателя под контроль продавца и наоборот. Эта информация может помочь трейдеру не только найти хорошую точку входа, но и вовремя выйти из рынка, когда инициатива сменится. Также на этом примере вы могли убедиться, что криптобиржи по своей логике ничем не отличаются от рынка фьючерсов, от рынка акций и все те методы анализа применимы как там, так и здесь. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеемся, что оно вам понравилось и было по-настоящему полезным. Если это так, пишите в комментарии «хотим еще», и мы постараемся сделать больше таких видео в будущем. До встречи в следующих видео!